Знаменитый ансамбль скрипачей Большого театра России с единственным концертом на белорусской сцене. Возвращение легенды. 17 октября в Большом театре Беларуси.